Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий Каштанов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. В этом видео я хочу рассказать про штрих-коды для Валбрис. Точнее, как я их создаю и с помощью какой программы я их редактирую. Начнутся штрих-кода товара. Валбрис нам штрих-код товара не предоставляет. Поэтому нам приходится самим где-то его искать и добывать. Сделать это можно с помощью одного сервиса. Для этого нам потребуется... Внутри карточки товара скопировать наш баркод этого товара. Перейти на сервис, он называется онлайн баркод генератор. Ссылочку на этот сервис будет в описании под этим видео. Найти кодировку EAN13. Лишние цифры из этого окошечка удалить, Ctrl-V вставить. И обязательно нажать клавишу обновить, иначе у вас цифры останутся, которые были изначально. Это очень важно. Нажимаем «Обновить». Видим, наши полосочки поменялись, цифры поменялись. Жмем кнопку «Скачать». Наш штрих-код, созданный только что, скачивается в виде картинки формата GIF. Все, мы скачали. Переходим в нашу программу. Программа называется Coral Draw, Это векторный редактор, который я часто использую для создания маркета в лазерной резке. Вот. Тут, в принципе, и можно импортировать любой файл, картинку, PDF-формат ну и так далее. Дальше. Нужно создать новый лист, новый файл, выбрать размер А4, вертикальная книжная ориентация. Все, создали. Вот, смотрим, у нас поменялось. Единицы измерения должны быть миллиметры. Вот. И для того, чтобы начать создавать нашу этикетку, то есть со штрих-кодом, нам нужно знать размер. Я использую вот такие вот готовые листы с порезанными этикетками. То есть этикетки, они уже просто отклеиваются уже в размер. Всего на одном листе получается 21 этикетка. Размер 70 на 42,3. И поэтому нам нужен... Инструмент прямоугольничек. Создать размер 70 на 42,3. Кстати говоря, здесь должны быть только запятые. Точки он не любит. Если мы будем вводить на английской раскладке, например, нажимать точку справа внизу на клавиатуре вот, и нажать Enter, то точку он не воспринимает. Он берет предыдущее значение, которое было введено до этого, до вашего редактирования. Поэтому используем только запятые. Вели дальше. Нам нужно импортировать наш баркод, созданный. Мы его импортируем и можем его масштабировать. Смотрите, мы можем брать за уголочек, перетаскивать куда нам нужно. А если нам нужно масштабировать равномерно, зажимаем клавишу Shift. Дальше. Нам нужно попасть ровно по центру вот этого прямоугольничка. Мы выделяем наш штрих-код выделяем наш прямоугольник либо горячими клавишами этим делаем либо есть такой инструмент называется выровнять и распределить нажимаем выровнять по центру по вертикали по горизонтали готово нам нужно выровнять штрих-код по верхнему краю прямоугольника нажимаем по верху либо клавиши т все выбрали Можно немножко его уменьшить и еще раз выровнять все готово. Дальше мы берем инструмент текст и начинаем писать. Мы пишем, я на своих этикетках везде пишу артикул, цвет и размер. Артикул двоеточие. Ну, допустим, какой нибудь пускай будет ну, вот с такими цифрами. Там цвет. Цвет будет пускай это белый и размер двоеточие. Если размера у вас нету, размерности, вот, то ставим нолик. Все это дело можно выровнять по центру, чтобы легко можно было изменять размеры не с помощью изменения шрифта, то есть вот сейчас, смотрите, я буду уменьшать и будет все уплывать. Вот, для этого нам нужно выделить, нажать правой кнопкой мышки и нажать преобразовать фигурный текст. Все, мы можем уменьшать, это уменьшать его, увеличить, вот, то есть за эту и также можно шрифтом нажимать и в обе стороны масштабировать а выравниваем по центру можем немножко приподнять так немножко увеличить штрих-код можем немножко уменьшить кстати говоря не обязательно делать по самому краю и то же самое артикул ведь у вас когда листочки вкладываете в принтер у вас листочки может быть один ровно другой криво поэтому чтобы она была ровной этикетки можно чуть-чуть, там, миллиметр, пару миллиметров с каждой стороны э, Оставить небольшой, так сказать, зазорчик Чтобы в случае неровной печати, неровного расположения листа при печати У вас никуда ничего не уплыло Дальше, а, все это мы можем сгруппировать Нажимаем группировать и сгруппировать, например, с нашим прямоугольничком Все, сгруппировать и мы знаем, что у нас на одном листе получается 21 этикетка. 3 у нас в ширину и 7 в высоту. Все, нам нужно их разместить. Угол привязываем к углу листа нашего А4. Если у вас привязка не привязывается, вот здесь вот привязать к странице должна быть галочка. Дальше. Как скопировать? Можно скопировать, выделить. Нажать Ctrl-C, Ctrl-V. Вот. И вот так вот просто из нее же перемещать. Опять Ctrl-C, Ctrl-V. можно перемещать. Вот так можно перемещать. Можем сделать, например, с помощью инструмента преобразовать. Но тут нужны размеры. На какое расстояние нужно перетаскивать. То есть копировать. Мы знаем размер нашей этикетки. Длина у нее 70, высота 42,3 мм. Поэтому, если нам нужно... По оси x, вот эта вот ось x, это ось Y считается. По оси x, если нужно разместить таких 3, мы должны ровно на 70 миллиметров переместить вправо. То, что вправо со знаком плюс, то, что влево со знаком минус. По Y, то, что вниз со знаком минус, то, что вверх со знаком плюс. Или просто без плюса можно так. Вот я пишу 70. Ширина у нас 70. Вот она ширина 70. Здесь 70. Переместить копию на сколько штук? Можно нажимать по одной. Вот Ctrl-Z, кстати говоря, это возврат назад. Можем сразу сделать две. То есть он считает как две. Он считает вот эту и еще плюс две. То есть вот, в принципе, сразу готово. Дальше. Если нам это все дело скопировать вниз таким же образом, мы должны а, здесь поставить, так, допустим, сразу чтобы сделать. Одна у нас есть, еще плюс шесть. Всего должно быть семь. И чтобы вниз нам переместить, нам нужно... Нашу высоту со знаком минус ну, переместить вниз на 42,3. Тут ставим нолик. Здесь нажимаем минус 42,3. То есть вот так много. Вот. Все, наши э -э, этикетки готовы. Они уже размещены на всем листе. Дальше э -э, внутри этого же файла. Вы просто берете, переименовываете, там, называете товар номер один. А потом у вас появится товар номер... вы создаете. Там, товар номер два. Вот. Товар номер три, например. Я почему много так создаю, покажу вам сейчас еще один момент, чтобы вы не путались. И смотрите, у вас на каждом листе будет свой э, номер штрих-кода, свой артикул цвет и так далее вот и когда вы будете нажимать то есть допустим вот вы отредактировали первые вот видите первая страница вы нажимаете кнопку печать и он вам говорит так страница э, с 1-3 точно у вас будет печатать все по одной если будет количество копий он будет каждую страницу э, по три копии печатать поэтому здесь нужно лишнее удалить смотреть какой товар вам нужен допустим цифра 1 вот, вот эта цифра 1, означает первая страница, это вторая, вот эта третья. Цифра 1, нажимаем, там сколько копий, и печать, она вам печатает. Так, если, например, вам нужно эм, отредактировать, расположить, как вот, например, я использую штрих-код корма или штрих-код поставки, так как я использую э, несколько штрих-кодов э, на одну коробку, то есть, допустим, там э, один штрих-код, я клею не только с одной стороны, но еще и с другой. То же самое, я приклеиваю не один штрих-код поставки на одну из коробок, а на каждую коробку с двух сторон. Вот сколько я отправляю, мне ни разу проблем тут не было с потерями, с этими какими-то там, как это называется, недостающими потеряшками товарами, виртуальной поставки. В общем, делаем вот так тоже нажимаем импорт там там где вам предлагается распечатать ваш штрих-код короба или там где распечатать штрих-код поставки вы его можете распечатать но там же есть еще в том месте где вы выбираете принтер для печати там есть кнопка сохранить как pdf я вот в этом месте прикреплю вот файлик вы увидите что там есть выбор ваш штрих-код и можно выбрать принтер для печати. Можно сохранить как PDF. Вот вы сохраняете как PDF. Потом этот PDF а, находим. И, так, так, так, так, так. Находим этот PDF. Вот. Импортируем. И импортируем как кривые. Нажимаем импортировать. И тут важно, смотрите. <coughs> а, выделяем все. У нас перемещается. Это все сгруппированное. Мы нажимаем «Отменить группировку». Но не полностью, а вот просто группировку. Дальше мы выделяем один наш, одну нашу этикетку. Нажимаем «Сгруппировать». Все. То есть при перемещении этой, этой этикетки, сгруппированной, у нас будет перемещаться на полностью. Если, например, мы этого не сделаем, не сгруппируем мы будем перетаскивать, то у нас, возможно, где-то отвалится цифра, там отвалится какая-то полоска, и тогда это будут ошибки. Поэтому вот в этом случае обязательно нужно группировать Группировка Дальше Я использую для этих Этикеток На коробке и на поставку Размер 105 на 74 Вот такой размер Тоже покупаю готовые листы Их хватает на очень много поставок Коробок Поэтому Рекомендую использовать Вот так готовые наклейки Берем прямоугольничек. Прямоугольничек размером 105 уже на 74. Дальше э, этот прямоугольничек тоже привязываем вот сюда. И так на каждую, то есть на весь лист у нас должно быть 8 штук. Вот. Дальше выделяем наш э, штрих-код короба. Э, выделяем наш, зажимаем Shift, чтобы дополнительно выделить. Куда нужно переместить И можно же, вот, например Переместить с помощью вот Этого инструмента выделить, Выровнять и распределить По горизонтали, по центру и по вертикали Все Вот смотрим 6488 Я, например, использую таких два на коробку Я беру, копирую И горячими клавишами их Распределяю Дальше Ctrl G Ctrl G Так, копирую доставляю Ctrl G так так, все <пох Chili> то же самое я делаю с поставкой то есть э если я на одну коробку клею две штуки я то же самое размещаю все друзья в принципе я вам рассказал э э суть как я делаю э -э я не использую термопринтер я думаю что он мне в принципе и не нужен э -э очень удобно Сразу печатать на ну, большое количество запас И раскладывать просто файлики Если ваш товар хорошо продается на Валберес И вы постоянно делаете до на тот или иной склад Вашего маркетплейса Я просто для Валбереса у меня на каждый товар отдельно И с пометкой, допустим, товар такой-то вот, Ну, приклеенный на файлики В этот файлик я складываю все готовые уже распечатанные Вот эти наши этикетки на формате А4 Несколько листов Потом другой фалик с названием другого товара. Потом для другого маркетплейса там вообще другие размеры. Например, для Озона я размеры использую. Сейчас покажу. Там получается 40 штук на листе. 48,5 на 25,4 размеры этикеток. Вот. Ну, на Казани Экспресс тоже такие размеры использую. Но, в принципе, это разницы никакой нет, какой вы используете размер. Сама суть, я думаю, вам ясна. М -м -м, ничего сложного нету. Единственное, что говорю, немножко нужно будет разобраться вот в этой программе. Если вам будет интересно, напишите в комментариях, хочу разобраться подробнее в этом программе Coral Draw. Я конкретно про эти штрих-коды, про прямоугольнички расскажу. ну Я думаю, что это не так важно. В принципе, тут можно разобраться. а Тут русская версия. вот Ссылочку на эту программу оставлю под описанием под этим видео. Там перейдете и увидите, как ее можно скачать, установить. Там ничего сложного нету. Вот. Единственное, что если вы будете сохранять какие-то готовые шаблоны, то обратите внимание, здесь есть вот, версия. Какой версии сохранить? Есть и 20-й, и версии, и 21-й версия. Лучше сохранять всегда в какой-нибудь 17-й версии, например это с тем расчетом, что, например, вы там на одном компьютере дома создали шаблон, а на другом компьютере у вас другой версии DRAW, то этот CorelDRAW новой версии, точнее старой версии, не откроет формат нового. Поэтому, если вы сохраните какой-нибудь 17-й версии, который может открыть и тот, и тот, то вы можете использовать и там, и там. Вот. Либо же просто использовать одну программу на разных компьютерах одной версии, точнее. Если это видео было полезным и интересным для вас, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить колокольчик. С вами был Дмитрий Каштанов, всем пока!